Что мне сделать, чтобы сын стал успешным? А сделать есть что. Делайте вымаливание. Складывайте руки и произносите. Пусть, пусть сын будет успешным, пусть его ноги и руки всегда находят работу. Пусть у него всегда будет хорошее знакомство, пусть все люди его обожают. Это называется вымаливание. Делайте это вымаливание два раза в день, три раза в день. За один месяц не узнайте на сто процентов человека. Проверено работает.